я реально захожу в дом думаю блин сегодня будет игра у нас это что у нас потайной ход иконы здесь смотри выставили. старые иконы смотрика здесь замок из-за кто-то взбил. сбил ну, мародерство называет а -а -а -а. о этот дом меня не подвел тут даже унитаз розовый это для какой лошади такая подкона короче здесь шупить надо конкретно банька хоть сейчас топит 574 голубые озера Плюс 81. Тираж сто двадцать тысяч. Ну что, не вскрытая даже. Все огородившая. Сначала такую думаю, медаль что ли лежит реально? Достаю, блин, пять копеек. Ты прав. Насчет людоедов. Ты эту комнату на сладкое оставил, да? Похоже, упало. Лучше бы. В нем было то, что связано с галтерией. пришел мне портить картинку. А? Смотри, какая гладь красивая, прям по болотник. Ой, какая красота летом, а. А сейчас за окно посмотришь, снег. Вьюга, мороз. Мы из прошлого. Смотри, какой высокий. Смотри. Два меня. Я восстановлю справедливость. Никто не может быть выше волка. Ну какой, да? Вот этот сок попадает на кожу и так ничего не будет, а если солнце, то сразу ножок. А как ты нашел? Реально, на деле, Выкопал? Представляешь, двушку нашел. Прямо в этой яме, вообще рядом с дорогой. Не, ну здесь понятно, здесь дорога рядом шла, естественно. Так, двушку а сигнал, кстати, ну, да. пробочный был вообще. Ну, прилично от дороги, тут дорогу-то и не видно. Что ее будет делать, да? да. Значит, специально машинка ехала, как в любом из наших случаев. Говори. Тюбик, кстати. А, зубная паста, кстати, старая, ребят. Специальная зубная паста. Мэри. Интерес, советская. Паста для Мэри. Совдеп. Что так не найдем, да? Что за зверь? Пошевелись. Покажись. Не боится. Нет, те им. Этому тиранозавру все равно. Это шляпка. Ого, он тут полностью ловит антенна. Лося на него нет. Что едят, дай. И лисы едят. И что, ничего? И ничего. Болото, смотри, везде тянется болото. Ты повтори грибы, вот обратно будем собирать. О, смотри, сзади-то еще есть. Я и не обратил внимания. Какая грибочка. Это белый, кстати. Кто сказал, что грибов нет? Кому сорвать? Ну, ну настойку мухоморивают. Волк сказал, это фигня. А по-моему, это очень красиво. Фунги такие фунги. Тем, кто говорит, что их нет, они есть. Просто их нельзя есть из-за червей. Это доздевик. Где-то доздевик. И даже вот тут вот доздевичок варийкий. Самый интересный факт, что у них очень редко бывает ножка. А у того, который мы большой видели, у него как раз была ножка. Всегда, когда снимаешь, нифига Ну все, я тогда не снимаю. Дильза. Старая. Почти сработала. Сигнал вообще не маленького типа. О, как лежит, да? Да, вообще непонятно. Прикинь, Ходячика. Да не ну, серьезно. Серьезно, два рубля. Блин, песочный сохран. Трешечка красивая. Сохран хороший. 32 -го года. Да, вот это да. Ну нам до 32-й год на самом деле везет, похоже. Классно, да? Да, очень красивая да, монетка. Такой, бы... Прямо конфетная монетка. Как автомобилисты говорят, лялька. Лялька, давай, еще поесть. Давай. Нам осталось только брод преодолеть. И все, да? Да. И дальше прям сразу деревня прямиком. Ну, судя по тому что шума нет, мы должны преодолеть ее с легкостью. Стой-то. Последний, последний раз когда лет сидели? Ара, охотники надо, да? Думаешь, это столик. Какая-то конструкция совсем не для этого. Для разделки кабана. Скорее, чтобы спасаться от наводнения. Смотри, а там тирка, походу, да? А, -а, а, так это тиры есть. Смотри, вот там забор какой-то, видишь? Похоже, что так и Смотри, есть. Смотри, забор вот там. Да, река. Весной такая полынья. мы его перешли сейчас бушует волна страстей вот за этой горкой должна уже быть деревня в которую мы не можем попасть уже больше трех лет только попыток было даже не счесть моя. -ху -ху -ху -ху. мы сделали это блин. Ура, блин. мы сделали это первое упоминание было Сейчас мы на ней покопаем. Вот уже и домик виднеется. Мне эта деревня особенно нравится. Она, вот... Она нас солнышком встречает. Заметил? Да. О, быть охотники тут. Это красивая тут. А, деревня была. нельзя тут взять, взять. старый стоят Капитально, ну, неудивительно, сами же жители, скорее всего, не побывают Естественно. перед отъездом. Хлеб. А чья это может быть такая? Маленькая птичка. Мелочь такая. какой-то был, видимо. Домик еще достойно держится, да? Да, Один из последних, которых покидали. Да, скорее всего. Мне очень понравилась одна деталь в этом доме. Такая. При входе с правой стороны. Смотрите. Да? Да. Антуражно. Да. Ну что, зайдем посмотрим. Ну, вперед. Смотри, бедра, ценно, кстати, еще. Здесь, скорее всего, колодец где-то есть, далеко может быть. Колодец же, да? Конечно. Да, и ее думали что брать с собой причем посмотри как красиво да кстати это как царского времени не советского раннего. печка буржунка представляешь сделала. здесь на металл собирали что ли смотри дом ледяной а? Да, коса ты эту комнату на сладкое оставил да О, икона как здесь холодно да ты прав насчет людоедов картины здесь интересные Ай. вот это да Так это вот этот тент Классные. А, Маскировочный. Есть такое ощущение, что охотники живут или я не знаю. Периодически, да, приезжают. Да, тут смотри здесь, здесь спать в принципе можно, да. А. Слушай, дом не находится, не в запустении. Смотри для суши, для этих Старый подсвечник декоративный 85 -го года. Смотри, я нашел. Царская. Какая-то штука. Да не это вообще. Ну, может, не царские игрульки. Игрульки берем. А вот это что-то скажешь. Ну, прикольно. Это что-то советское. Охотнички захожу да? Да. В дом явно такой прям. Эй брит замок Ой. Труба какая-то? Да это не труба, это какой-то горшок. Может, золотом. А? Сколько мы уже горшков в этом году выкапывали? Это покровишь уже руки. Блин, как ее вырыть то а? Главное внутри рой. Нет, это горшок. Он шире идет, может в нем ничего нет, да? Да, я говорю Представь, если есть говорю то внитрирую все Что хлоп, монеты зазвенели Ну просто смысл его тогда заразать? Ну да, причем перед домом Да оно видно, видишь, эмаль какая-то Я думаю, не буду я мочиться Пусть она здесь и останется Если она там ничего нет. Идем дальше исследовать место. Правду говорю. Старый фундамент тоже стоял. Очень старый видно. Вот такой небольшой домик был. Речушка такая крупная. А это я так подозреваю баню. Как будто можно было раньше. Откройте угу. одной реки. Да. Тогда мы тут, по ту сторону берега. Чуть ли не плакали. Сколько километров прошли? Я представляю, как бы мы плакали, окажись, а, мы на той стороне сейчас здесь. Вот не там далеко, где был еле виден дом и огромная река. А здесь, где совсем вот рукой подать. Вот это было бы для нас вообще шок У него в окне виднеется что-то розовое И причем оно все розовое Это вот просто человек, фанат это, М -м -м. это так принцессочно Это так воздушно-капельно Смотри-ка, здесь замок из -за кто-то взбил Мадоньюса, хороший. О, блин, вот это дом, вот это дом, блин, обалдеть. Таких домов нам еще не попадались. Чтобы... Ой, боже, тут опять все вафельно-ценафоновое. Мне мне уже это кажется таким странным, розовые полочки, все такое. Барби, а -ля. кукол. куколки. Хороший стол это стол какой, ну, какой Что происходит? Куда мы попали? Старые иконы, конечно. Так, да ко мне это какие-то. Василий посмотрите. Васильевич Смотри, какие эти бабки. Как они какая-нибудь графиные штуки. Нет, это смотри. все такое конфетное. Ну что-то здесь есть. Нифига нет. Не вращаемся. Кстати, комод ставим? Кстати, удивительно, да, все оставить. здесь еще лаз в подвал есть. Я думаю, здесь охотники лазят. 100%. Очень много досок разделочных. И очень много стекла такого. Смотри, вот такие. О, может тут Васильевич еще есть? Тут какая-то книжонка лежит пособие по курсу внутренних а, болезней внутренних болезней ну я в поисках розового о, этот дом меня не подвел мой любимый розовый цвет во всех красках и оттенках этот дом меня, наверное, хочет унизить, как сказал бы браток Он меня медленно унижает, волк тут даже унитаз розовый Слов у меня не хватает на это дело, конечно Но... Так, это что у нас, потайной ход или просто ручку тут оторвали? Тут просто оторвали ручку. Было не права, что этот дом только для девочек. Мальчиков что-то Изучение старых рукописей поги Блин, ты посмотри, какая находка а еще есть. О! Она под носом лежала. Город Звенигород. Московская область. Ракетка деревянная детская для игры с 2 рубля 40 копеек. Тираж 120 тысяч. Она всего. Что, в, э, не вскрытая даже. Нет. Она даже не вскрытая. Силье никто не использовал. 86 -го года. Представляешь, мне годик всего было. Обалдеть. Здесь порвано, конечно. Кто-то пытался, да, наверное, да. проверял. Ёлки-палки. Ёлки -палки. Представляешь, с Этот этим? дом Ярлык... нас удивляет. <смех> с этим ярлыком. А это что такое? Рогатка? Вот это приколюха. Где? Да, рогатка, прикинь. А дедушка Ленина-то хорошо потрепала. Смотри, какая штука. Это... Береги... Это... Берегитесь мышки. Блин, все розовое, смотри. Все очень нежно. Кстати говоря, вот еще классная вещь. Но он, к сожалению, был весь только в бухгалтерии. Лучше бы в нем было то, что связано с бухгалтерией. Да, большая деревня. Столько домов здесь. А? Не, давай сходим, два дома осталось. Болезнь. Тоже не похоже, он болелся. Все уже. опа да, Вот такой домик. Все баня. Целая. Вот это да, вот это подковина. Для какой лошади такая подкормка? Для вот так. пони и для тяжеловесов. Смотри, для, сразу такая, Тут вообще не слона. Слона пускать? Ну, слона они копыта у него пальчики. Да, понятно, я так О, как здесь ванильная, воздушно капельная тоже. Какое все здесь зефирно-нежное, пастельно-распрекрасное, я даже не знаю, это какая-то мода что-ли была или один от другого перетащил, потому что цвета-то покрашено как в том доме все да, мы с вами такой нет, Хорошо. мне кажется, что один дом забросили и перетащили в другой ты ну, со сколом, да? Смотрела, да? Подожди, у меня очередная спасательная операция. Вот это Волики, иди ко мне. Иди, ты все равно сам не вылетишь. Оп. А? Смотри, <смех> <смех> какой дом. Какая старая варосина А -а -а. тут нет. О, тут бы мама твоя разжилась, а. Смотри. Ражилась. Какие рыжи. А? Смотри, какая машинка. Да, видела. Чего? Колеса что ли там? Да. Чё, ты днём? Домик этой деревни. Заходим. И здесь... И... сюда спустимся. Чемоданы здесь, кстати, смотрит. Машинка швейная вижу. Блин, фига себе. аккуратен любимый. Да, я вижу, да. Чемодан пустой. Тут туалет стандартный. Тут хлеб. давно покинуть дом Почему так, думаешь? Ну, лип там в холодильнике достаточно новые кроссовки лежат mm -hmm. скажи логично для бимба рассуждать так mm -hmm. Смотри, а что тут так темно О, ну... ой так не видно мне совсем очень для сундука вещи Потребшие старые вещи нормушка да. смотри ты очень вовремя создал это Целая. Целая, представляешь? В общем дело. Тут раньше Да, да здесь спор сломанно, видишь? Словно, да? Угу. да? Кто это кто-то? Здесь. Хотя не знаю, она, наверное, такая и есть. вас так себе. Не сломано, она целая, кстати. Целая, горбушку, пишешь? О, блин, ты посмотри. Дифига себе, какой китель. Смотри, какой, да? А возможно, что именно этот человек играл на этом инструменте. Смотри, какой китель. Смотри, какая лампа, блин, разбита, жалко. Да, горелка. Крутая вещь, вот эта вещь такая Почему вещь. Почему разбитая? А, трещина. Вот. О, я пушку нашел. Смотри, какая стыклка. Да. Ребят. Ну, там, что там, покажи. Пушка. О, О крылочки мои какие. Целые вроде, да? Не обитая. Они курочили этот цвет мет кто смотри бокалы какие да. красивые мне очень интересно почему на них этикет может и... смотри конструкторы что это ты такой был. ой у меня раньше такие были это прикольно этим можно создавать рисунки на специальных тысках белых у тебя такое полотно дается все в шипах и ты на эти шипы нанизываешь а, это времени, да? Ну, да я бы не сказала даже позже гораздо Более дал, что забрали сто процентов да может и с собой забрали че на воде фотография красивая Деревни нет фотки. Деревни бы классно было. 972. Ой, да, красиво. да? с гармошкой. Не с этой ли гармошкой? Похоже, кстати. Хм. Да? О, смотри. А, Намочки. Тут старый хоть. Шикарный. Да. Смотри, это. А вот этот по-моему, деревенский уже, да? Угу. Игрушки раньше, конечно, были. Да. Ну, и Волга 21. Пойдем. Проведу тебе экскурсию. Как ты ее назвал? Банька. Банька хоть сейчас таких? Да. Ну что все целые-то? Какая дверь? Да слушай, похоже на Папкина. Ой. О, свети ко мне, свети. А, даже тазик стоит, да? Ничего да. народ не увозил. Ты посмотри здесь какую да. печку. Печка шикарнейшая. Да, обваливается все. Нужно быть аккуратным. Старые фотографии мы еще конечно пробуем документы найти нас очень краевет попросил. смотри наверняка деревня изображена фото. да Можно хотя бы оценить вообще что было раньше дома конечно страшные вещи кстати говоря, практически везде одинаковая, как заходишь. Если дом более-менее маленький, то слева печь от входа. За ней маленький закуток для кровати. Погреться зимой. Как у дяди Да. Да, кстати. Печь бомбят нещадно. Обычно в первую очередь не оставляют честным копателям шанса. Да, ну а вот это. это мародерство называется. Мы вот ходим и ничего не трогаем. Нашли, посмотрели, ушли. Все вещи, которые были, на место выкладываем. Порол всю малину, я крышу снимала. Я тебе подарочек принял. Да? Хочу. Смотри, найдешь ее. Ну, да... Нет, не найду. Там такая трава, ты стол. Ну, ну, да. Я такую красотищу рядом с домом нашла. Ну надо же. А это, видимо, сохранилось от старых жильцов напоминание. Какие же они все красивые. Мне они о бабушке всегда напоминают. Ну, это розовая опять, ты меня не пугай. Да. Мишка, 80-й Целые игрушки. Можешь себе представить? Шикарно, волк! Да. Правда шикарно. Бизяль, безяль, устал, усаль, беззаль, безяр, камни усталки. Низу сигналы начал ковырять. Низу два плавка таких, блин, линсколов, я не знаю. Я уже реально отчаялся, думал, что за день там всякое, потом начал дальше, просто полы прозвонят, чувствую такой сигнал, чистый чистый пим пим-пим-пим. Смотрю, какой-то зеленый лежит такой, реальный круглюшок, сначала такой, думаю, медаль, что ли, лежит реально, достаю, блин, пять копеек. Вот здесь. Когда подождешь, конечно, я тебя и не тороплю карты что ли? Да, вот в этом доме. Пошли пока у меня есть Пока запал есть? Нет. Похоже, не так сделали. Смотри. Смотри. Смотри. Плюс 81. Представляешь? Я думаю, что а такое? Я думаю, оплавок плавок что это ли? Прям вот, вот он так лежит? Да. И вот я прикинь, я хоп, смотрю, блин. Питак, представляешь? Питак. И еще сигнал вот здесь рядом. Вот 5 копеек. Они окислившиеся. все. а ты понял, что это 5 копеек? Ну, я вижу просто по размерам же. А -а -а. Не первый год копаю. Походу, может, чердака осыпалось. Вкладывает. так прикольно выглядит пол твоего затылка и бутылки надо вылезают вот эта вот так. палка надо ее еще снимать тут еще ведро это сейчас я буду Смотри, здесь, здесь карты разгребать. я реально захожу в дом думаю блин сегодня будет игра у нас представляешь карты дом реально классный в том плане что здесь мусора мало ну как мало вот например ну, это мало на самом деле да? а полы видишь Сняты. Еще прежними здесь, видимо, кто жил. Я так и знала, что пока я там разбираю вещи и запасаюсь милисой тут вот обязательно что-нибудь произойдет. А пока я выкапываю, я сейчас тебе покажу еще кое-что. Смотри, какие здесь бутылки. Смотри. Подожди, Это чеш, Царского периода чеш, бутылки не. явно. Да, доме, красота какая. Домик интересный. Вот тут находки офигеют. Смотри, какая пугается гирька. Ничего себе. Что это за дом, а? Сколько мы ходим, ну, что пугается в гирьку в доме? В доме. Представь, сколько лет этому дому? Или этому месту даже? Подальше. Она огромная. Вот, ребят. Сигнал здесь Вот это менее. кафтан тут был. Так, что там за звуки? О, сигнал. У -у -у. Плюс 81. Ванит. Ну, Ты не говоришь, что царит. И, и Ах, такого же какая плана. Здоров... Да. О, ребята. Я тебе говорю, здесь, скорее, вот с как, как вот охраны монеты, которой ты реально достаешь из земли. Holes. Смотри, вот здесь в том же месте, где пятак. Короче, здесь шурфить надо конкретно. Здесь можно даже закопано. Еще есть сигнал. Надо аккуратно снимать. Землю. Uh -huh. Мы каким-то образом одну из шести батареек потеряли когда шли сюда и волк сейчас находит здесь на фундаменте батарейку, батарейку. это Баланская. точно не наша батарейка но мистика не покидает это место дом дал нам шестую батарейку недостающую как это назвать так в общем ради прикола пробуем ставить вот эту и смотрим она, Соня, она такая да откуда она главное здесь? Не знаю, одна батарейка одна нам нужна была всего одна. Да, кто-то потерялась одна батарейка. Можешь накопить. Работает. Целая зарядка, значит батарейка тоже не дохлая. Прикинь, я офигею дом. Это нонсенс, Волк. Я, я спасибо этому дому. И этой деревне. Волчонок пойдем, уже темнеть начало. Волк! Да. Это лучший букет в моей жизни, который мне когда-либо кто-нибудь подарил, кто кроме тебя, конечно. Это наша деревня. Красотища. <laughs> Запас, по-моему, на Новый год хватит. Да. Нам, да? Мы теперь... же еще сюда придем? Конечно. У еще, кстати, красивые цветочки есть. Да, давай-ка я Давай скорее. Угу. Ой, какая красота. Давай. А в них <смех> рамный район? <ряд>. Да. <смех> Лекува. Я здесь. Не хватает только тебя. Да, кого попросить бы? Кого попросить? Не надо никого просить. Супер? <смех> да. Вот такая вот. Смотри, самолет тысячи. Смотри, смотри, смотри, смотри. Привет! Привет. Привет. <смех> Супер. Пойдем домой? Пойдем. У нас сегодня четыре монетки, два совета и две империи. Хороший, отличный результат. Заключительное слово, любимый. Покопали вообще шикарно. Все, Столько находок пошли. Вот такой даже бачок mm -hmm. нашли для дома, умываться в огороде. Все равно валяется. Жарковато немного было. Да. Нам еще предстоит сейчас километров пять идти по полелому, по болотам. Спасибо этой деревне, что, что наконец-то после шести раз она нам далась, точнее на шестой раз. Да. Даже монетка одна засветилась капитальная. Да, маленький суда рахует. Итак. Екатерина. Да ну нафиг. Да. У меня просто 10% заряд на телефоне. Что такое-то баланс? Ой, вот это вот прямо. Там, Девочка такой серьезный. Ой, какой красавец. Так, переоди. Так, здесь надо не чистить, помочь чистить К сожалению, в плане монет деревня не дала ничего, но это было очень интересно. Красавчик, Помоешь? ну красавчик. Тяжелая, да? Да. Такие монеты приятно показывать. Такие монеты приятно показывать. Ну что, попрощаемся с деревней? Лучше просто скажем ей до свидания. Да. Обязательно мы здесь появимся еще. Снимаем оттуда же, откуда и пришли. Туда же и уходим.